Всем привет, добро пожаловать на мой канал, я очень рада вас видеть, меня зовут Алина. Причина вчера не было видео, потому что мне было неохота снимать, мне каждый раз неохота снимать. Но я себя переосиливаю и снимаю это видео. Вы просили в сообществе, за нее проголосовало 67% людей, если я не ошибаюсь. Поэтому я снимаю это специально для вас, для всех те, кто не знает, как красиво обустроить квартиру и в каком может быть в каком там нибудь стиле. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и мы начинаем. Так. первое, с чего нам стоит начать, это продумать дизайн квартиры в голове. Какому он будет цвета, какой-то такой атмосферы может быть какой-нибудь, может какой-то эстетический стиль, может быть... Какой-то современный, может какой-нибудь строгий, классический. В общем, стиль квартиры и дизайн тоже. Интерьер тоже. Это все вам надо продумать в голове. Например, вы хотите современный стиль. Например, либо какой-нибудь эстетический. Вам нужно покупать мебель, которая соответствует вашим задумкам. То есть, как бы вам сказать... По задумке интерьера покупать, то есть, ту мебель, которая, по вашему мнению, подходит по интерьеру квартиры, по дизайну, по стилю квартиры, по обстановке, атмосфере квартиры. Я надеюсь, вы поняли меня. Честно говоря, нормально, человек бы меня не понял, но я все распишу в комментариях, если что. Не волнуйтесь, не надо. Второе, это, естественно, выбрать квартиру, которую вы хотите обустроить по, по планировке квартиры, вот об этом поподробнее, потому что планировка бывает разная, и вы продумали дизайн в голове, да, но вы выбрали квартиру, а там этот дизайн ну, вообще не вписывается никуда, вообще не... Установка мебели там не вписывается. Поэтому лучше заранее выбрать квартиру, а только потом уже обдумать стиль, интерьер, дизайн, эстетическую какую-нибудь квартиру. Я взяла студию Лофт, потому что сюда подходят абсолютно все дизайны. И мебели надо вообще мало, чтобы осуществить идею с дизайнами дизайнами да короче выбирайте заранее квартиру это вам вот правда поможет а если вы сначала продумали дизайн а потом выбрали квартиру то это уже ну печально будет потому что вы заходите от а, а все что вы продумали оно туда вообще не вписывается и не подходит поэтому берите на заметку обязательно третий пункт это естественно же вид квартиры, То есть обои, пол, потолок, это все должно соответствовать вашему стилю, который вы выбрали. У меня это студия лофт, но здесь стены и пол можно перекрасить. Все в одном стиле и в одном тоне. Или сочетание цветов в этой квартире. Так будет намного красивее. Или нежели, что вы там какую-нибудь радужную квартиру сделаете, например, стены Розовые, а пол какой-нибудь коричневый, да? Но мне кажется, это не очень вписывается туда. Поэтому выбирайте все по гамме цветов. Но сейчас я на собственном примере вам все покажу. мне кажется, все помнят эту квартиру. Когда-то давно, в средних веках, когда еще шли всякие там переговоры, торговли и так далее... Когда еще ходили динозавры, здесь как-то давно-давно был конкурс мод именно в этой квартире. И до сих пор здесь что-то осталось еще. Я решила вот. создать квартиру в современном стиле. И сделала я все современное. И первый пункт это конечно же стены. Потому что все начинается именно со стен. самого обусловления как бы дизайна квартиры вот так вот и выбираем мы все прям такое либо в один тон либо чтобы это все сочеталось я выбрал такие вот что это кирпичи не знаю кирпич все вот это кирпич и что у нас сюда пол пол М вот такой сюда подходит вот такой нормально мне кажется. Нет, давайте все-таки возьмем вот этот вот. Он сюда вписывается вообще идеально просто. Идеаль. Но Сюда, поскольку это отдельная как бы зона, сюда мы постелим какой-нибудь ковер, чтобы сочеталось вот как раз таки вот... Нет, что-то не то тут пошло уже. Короче, постелим все вот так вот. Либо можно сочетать коричневый с белым. Как-то вот так вот. Поскольку это отдельная зона, то, собственно, тогда. Второй пункт. Это, естественно же, вот эта вот картина, вот эта вот обстановка, все вот это. Картина выбираем под цвет стиля вашего, дизайна, интерьера, все вот это выбираем. Ну, здесь я уже комментировать не буду, поскольку, мне кажется, вы сами все поняли. Я просто здесь где-то в монтаже буду писать, что как делать, потому что, мне кажется, я вас уже достал со своей болтовней. Ну, я думаю, суть вы уловили. Итак, мы начинаем. Квартира у меня получилась, надеюсь, вам мои советы помогли сделать квартиру сногсшибательную, просто чтобы любой туда зашел и просто упал в обморок. Ну и на этом все, надеюсь, это видео было для вас полезным и информативным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи и пока-пока.